Если вот так вот Господь дает нам на память каждому, сколько милостей Господь совершил в нашей жизни, то мы бы не смогли сегодня перечесть. Аминь, братья и сестры. Поэтому сегодня я хотел бы и поделиться словом для вас, таким, которым я сегодня переживаю. Вы знаете, вот когда собираемся мы с детьми, я имею пятерых детей, девять внучаток, один внук. И вы знаете... Восемь девочек, один внук, и я, вы знаете, когда мы собираемся, я каждого пытаюсь спросить, вот чем ты сегодня живешь в данный момент, и что ты переживаешь, что ты чувствуешь, что тебе говорит Господь сегодняшний день? И вот, вы знаете, мы делимся своими переживаниями, и сегодня я хотел бы, ну, как бы спросить нас, что мы сегодня переживаем, что мы чувствуем, чем мы живем сегодня? И вы знаете, читая вот Старый Завет, я бы сегодня хотел провести две параллели. Вот Старый и немножко параллельно сказать о Новом Завете. Сегодня для нас. И хочу сегодня делиться словом этим, не как вот для новообращенных, а как возросших детей Божьих. Я чувствую в духе, как вы любите Господа, как вы переживаете, как вы цените общение друг с другом и с Господом. Поэтому я хочу говорить сегодня как совершенным, возросшим. И вы знаете, в чем сегодня смысл или цель слова, которое дает мне лично Господь? Читаем Старый Завет, где написаны такие слова. «Они меня сильно затронули, в негативном значении. Саул, помните, избирается на царя, Самуил его помазывает, выливает масло, он идет немножко по жизни, совершает некоторые дела, а потом, когда он неправильно поступил в своей жизни, не послушался Бога, Самуил говорит ему, Послушай, что говорит Господь тебе сегодня. За то, что ты был непослушный, царство твое отходит от тебя. Но Самуил говорит, Саул говорит, слушай, и взялся за край одежды, помните? И говорит, но все-таки я тебя умоляю. Саул говорит Самуилу, я тебя умоляю, спустись со мной к народу и почти меня среди народа. Да, говорит, я согрешил, но почти меня среди народа. Отрывает кусок одежды, а Самуил говорит, вот точно так же Бог отрывает от тебя царство. И вы знаете, вот слова, которые затронули меня, которые сказал Саул, следующие: Вот послушайте, будьте внимательны, Он говорит: Но все-таки я тебя прошу, спустись. И я поклонюсь Богу. Я бы сегодня никогда не смог сказать. братья или я, я приду к вам в церкву, можно я в вашей церкви поклонюсь вашему Богу? А твой Бог? Вы слышите, братья и сестры? А мой Бог, мой Господь Духом Святым во мне, зачем мне говорить, брат ли я? или братья и сестры, можно я поклонюсь Богу вашему? который, может быть, не знаю, от которого отвернулся. И мало того, Самуил говорит, ты стал врагом Богу. Вы слышите? Ну а теперь я возвращаюсь к сути, к самому истоку. Я даже с вашего разрешения, как смогу, прочитаю на английском языке. Молодежь, может быть, поймет меня, пастырь есть среди нас, God bless you! Смотрите, что сказал Самуил, когда ты будешь возвращаться, тебя встретят трое мужчин. Один будет нести три козленка, второй три буханки хлеба и мех свином. Зачем он сказал? Для того, чтобы Самуил убедился, что если он это увидит, и это случится с ним, то значит, можно делать дальше. И вы знаете, Слово Божие говорит. Тогда Самуил сказал, вот когда ты все увидишь, вот смотрите, что сказано. «The Spirit of God, O Lord, will come powerfully on you, then you will prophesy, along with them you will be difference person. Вы слышите, братья и сестры? Может вы не хорошо поняли, но я теперь говорю, вот когда сойдет на тебя Дух Святой, ты станешь новым человеком. Какая моя мысль сегодня передать вам в этой краткой проповеди? Братья и сестры, сошел Дух Святый на Саула. Он Пророчествовал. Стал другим человеком. Но прошло немного времени. Бог ему говорит, истреби из этой земли вот этих грешников, которые сделали неприятность, когда мой народ, израильтяне, возвращались из Египта. Они препятствовали, делали зло. Истреби, не оставь ничего». Это грешный народ был. Я когда прочитал про филистимлян, они поклонялись идолам, богам разным. Богу это не, не нравится. Бог не любит, когда поклоняются неизвестно чему. И мало того, и совершают разные неправильные поступки. И Бог говорит Саулу, сделай так. Он не сделал. И тогда прошло время, приходит Самил и говорит такие слова, которые я уже вам передал. Господь отходит от тебя. Братья и сестры, давайте Новый Завет немножечко для нас сегодня. А плод же Духа, помните? Но ну, это та же история, та же ситуация, когда на нас однажды Господь излил Дух Святой. В наши сердца мы прочувствовали Что мы самое ценное прочувствовали Поменялось все Мы стали новыми людьми Дух, Святый, Дух Святой изменил нас Он дал нам радость Мир И там девять качеств И самое ценное Даже в этом качестве плода Есть вера Самое ценное А вера побеждает мир Аллилуйя Братья и сестры, но что иногда происходит с нами? Один раз не послушались Богу, второй раз. Но знаете, в чем разница между нами и Саулом? Он не смог покаяться. Я уверен, если бы, если бы Саул сказал, Самуил, слушай, самое первое, Позволь мне, я уединюсь, я сделаю пост, молитву, покаяние пред Богом. Я думаю, что Господь изменил бы свое решение. Аминь, братья и сестры. Как вы думаете? Но Саул говорит, нет, правильно ты говоришь, я согрешил. Но почти меня. Братья и сестры, и смотрите, что происходит. Бог отвернулся. И когда человек теряет вот это присутствие, что потерял Самуил, Саму, Саул, что самое первое пришло в его жизнь? Зависть. Помните, как только женщины кричали, Саул тысячи, а Давид десятки тысяч. Все у него перевернулось мышление, у него перевернулось отношение к Давиду. Он уже с того времени хотел убить его. Братья и сестры, сегодня мы вот живем в этом мире. И самое ценное для меня и понимание того, как мы должны ценить вот этим плодом. Как мы должны ценить тем, что сделал Господь Саулом. Поменял человека. А мы иногда идем по этой жизни, теряем это все. А потом смотрите, какая беда случилась и с Саулом. Филистимляне стали против него. И он говорит, пойду спрошу Бога. А Бог молчит. И один способ, второй, третий, как бы узнать, что говорит Господь, Господь не отвечает. Вы замечали, в нашей жизни бывают такие люди, которые не слышат, что говорит Господь, но ищут пророчество. А почему? Хорошо иметь пророчество, но когда оно в гармонии с твоим отношением с Богом. Аминь. Но когда уже Бог отвернулся, не слышит молитвы. Мы можем ехать, я знаю, одна, одна женщина ехала через всю Америку, чтобы найти пророка и услышать, что говорит Господь. Оказывается, она уже давно заблудилась, не чувствует, не знает, не понимает, но ищет того, что найти невозможно. Братья и сестры, сегодня мое вот краткое и такое обращение к нам. Помните, как апостол говорит, «Не потому, что я уже усовершился». А бегу для того, чтобы, проп... и, и достигаю, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться не спасенным. Братья и сестры, и сегодня дарует нам Господь эту встречу. И каждая встреча, она, она дает нам очень ценное. Смотрите, люди иногда живут прошлым. Другая часть людей живет будущим. Вот сегодня сидим мы на скамеечках, но уже думаем, что мы сделаем завтра. Но, а Господь говорит сегодня, делай, что можешь. Когда с тобой Бог, Он говорил это Саулу, знай, вот то, что случится с тобой, и станешь другим человеком. Делай все, что желаешь. И вот сегодня говорит мне и вам Господь, сегодня мы живы, Сегодня мы стоим на скамеечке, сидим на скамеечке, мы должны проанализировать, что мы сделали и что мы можем сегодня сделать лично для себя. Что сегодня Господь говорит мне? Имею ли я сегодня внутри себя вот то ценнейшее качество, которое Господь даровал нам, и сказал, когда ты получишь Дух Святой, дар Святого Духа, ты будешь новым человеком. Храни и иди. Братья и сестры, Духом Святым сказано через Писание. Дети Божьи не грешат, потому что они хранят себя и лукавый не прикасается к ним. К чему сегодня я призываю нас? Если мы получили этот дар, давайте его будем хранить. Настоящий фермер ценен не тем, что он вырастил, а он ценен тем, что он собрал и сохранил, и принес потребителю. И чем больше он сохранил и принес – тем больше он имеет награду. Поэтому сегодня мы, если мы получили, храним, умножаем и прославляется через это Господь, мы в правильном направлении. Потому что сегодня Господь говорит мне и вам. Не вы меня избрали. Сегодня, Господь говорит, не завтра, не вчера, сегодня не вы меня избрали, я избрал вас чтоб, и поставил вас, чтобы вы шли, не просто сидели, не просто работали, но чтобы шли и приносили плод. И дабы плод ваш пребывал, братья и сестры, вы слышите, не просто получил килограмм, съел и забыл, чтобы пребывал Заканчивается, раздавайте другим опять. Получили, раздавайте. И таким образом плод наш будет пребывать. И тем прославится Отец мой Небесный. Если вы принесете много плода и будете моими учениками. И последнее, что хочу сказать, и мы помолимся, да? Поблагодарим Господа. Братья и сестры, на сегодняшний день очень важно, очень важно. Господь говорит... Если мы говорим о плодах, то Господь говорит, если вы имеете мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Бога, то Бог говорит, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Сегодня Господь призывает нас, чтобы мы не были как Саул. Если вдруг мы чувствуем, что мы потеряли взаимоотношения с Богом, сегодня, сейчас Господь дает нам такое право и дает такую привилегию сказать, Господь, я остановился. А в Откровении написано, помните? Имею против тебя, да не, не важно, сколько я иду за Господом, неизвестно, сколько вы, Господь знает. Но не важно это, Господь говорит, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Братья и сестры, вот это моя кратенькая такая проповедь, и я подвожу очень главному сегодня. Для того, чтобы мы могли принести много плода, мы должны вернуться к тому времени, когда мы радовались, когда мы летели, когда мы могли проповедовать врагу, когда мы имели дерзновение ехать, говорить, проповедовать, славить Господа. А потом что-то случилось, мы притихли, мы остыли, мы забыли. И сегодня Господь нас возвращает к тому, что я уже сказал. Братья и сестры, в нынешнее время так много труда, так много всяких э, таких моментов, где нужна не просто даже наша копейка, или там сегодня нужна наша молитва. И Господь говорит, дабы вы приносили много плода, и там помните запятая, «Дабы чего ни попросили, во имя мое я дал вам». И помните, как Филипп пришел в один город? Филипп пришел в город, и написано, бесы убегали, хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. Братья и сестры, не от количества народа, Зависит, придет Дух Святой и будет делать большущую работу, а зависит от того, насколько один человек в близости и находится в силе Божьей. Поэтому, братья и сестры, пусть в этом городе, где вы живете, принесется много плода через вашу жизнь, через ваше служение. И пусть Господь прославится через то, что ваши молитвы будут услышаны, и придет время, тут будет много спасенных, будет много радости в этом городе, в вашем поселке, или где вы будете находиться. Поэтому мое пожелание, братья и сестры, первое, не будем как Саул, будем просты, как голуби и подходить к Господу, а Он прощает. Если кто-то нарушил, потерял, сегодня, сегодня Господь говорит мне и вам, приблизься ко мне, я не изгоню вон. И второе пожелание, сохранить этот плод до конца нашей жизни, сколько даст Господь, и принести много плода для славы нашего Господа. Аминь, братья и сестры. Помолимся, поблагодарим Господа, что мы слышим сегодня, что мы можем сегодня поправить наше хождение. И прославить нашего Господа, нашему Богу, слава, хвала, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.